здравствуй мир и сегодня я вам расскажу о одной очень интересной, хорошей, веселой, прикольной лыжи с фрирайдного наворский теста категория лыж от 100 до 120. Поехали! Те кто следят за сайтом, за моими тестами, они знают что эта лыжа появилась в прошлом году и в прошлом году я уже и тестил и очень хорошо не отзывался. Хотя, в общем-то, могу сказать, что у меня так и не было возможности за весь сезон прокатать ее в ее среде, вот в этой хорошей такой целине, с хорошим, после снегопадным снегом, на разбитухе, там, на, на ровной целине. И вот сегодня мне удалось это сделать, и, наверное, могу сказать, что это реально вот лучшая лыжа из всего сета для меня. Ну, понятно, что там были, конечно, у меня лыжи там типа Pinnacle, которые я хорошо знаю. Я на них там уже просто катался, потому что как бы все понятно. Вот из таких вот псевдо-новых лыж, эта лыжа очень прекрасная. И она прекрасна еще в другом плане. Она была и в прошлом году прекрасна, я не говорю, что она прекрасна. И я, бы, если помните, я ее сравнивал с такими там метрами, типа там К2, там э, Петитр, да. Вот, с учетом того, что Петитр не стало, и Петитр заменился на Марсман, вот я считаю, что вот она как бы э, Растлер и вышел на первый место Собственно, вот, вот как бы все То есть у меня и так были сомнения, на самом деле Что лучше, там, Петитер или Раслер. Потому что, на мой взгляд, Петитр хорошая лыжа В плане такого маневренного катания Но за счет ее больших рокеров И за счет ее вот эти вот Расклебанного носа, жидкого И она как бы такая немножко жидковатая Немножко маневренная лыжа И на скорости как-то мне она не очень была близкая как бы и симпатична хотя нареканий у меня по ней не было и можно по ней мочить нормально вот но вот эта раслер она получается как бы следующая она она как пятитер игривая но более стабильная не такая застабильная как скрапер но вот некая серединка между пятитером и скрапером то есть это Веселая, не такая грумая, как скрапер, но веселая, как петитор И не такая вот маневренная, как петитор, но не такая перестабильная, как скрапер Такая средняя, которая, в общем-то, и маневренность дает очень хорошую И при этом на скорости фигачит, как вот умалишенная, отрабатывая все То есть встаем в центральную стойку, и она жрет все То есть при этом задник, он абсолютно рабочий, на него можно упираться, но при этом он не улетающий в телевизор ну, в общем, лыжа, о у меня вообще нет никаких нареканий, ни одного нарекания. Это лыжа для хорошего уровня лыжников. Вот. Единственное, наверное, что я могу сказать, что если аппетитор, он такой очень лояльный к новичкам и к новичковому катанию, потому что позволяет зажиматься на скорости хорошо, то вот Рассмер, она все-таки вот не настолько уходящая в короткий поворот, не настолько зажимающая скорость эта лыжа, которая все-таки требует какого-то некого разгона, но зато в этом разгоне она прекрасна, она, она просто летит вот в этой вот лучшей стилистике твинтипов, то есть не направленных лыж, а именно твинтипов, она очень легкая, влетающая на поверхность, хорошо глиссирующая, очень поворотливая, позволяющая давать, дающая любой ритм поворота, будь то там продольное скольжение, будь то поперечное скольжение, разницы нет и прекрасно амортизирующая при этом по весу она, мне кажется, полегче, чем Петитор, что, в общем, тоже существенно, потому что ходить с ней на рюкзаке там, или там, даже в том же самом Скитуре, хотя это, конечно, убогое решение, твинти в Скитуре, но, в принципе, можно. Почему нет, как бы, я думаю, что это будет лучше, чем тот же Петитор. Вот. Но с учетом того, что Петитора больше нет, а Растлер есть, то, в общем, в принципе, вот и все ответы вот на все вопросы. Лыжи хорошая, это однозначно топ. Я вопрос такой вместе, вопрос в том, по каким критериям я в этом году соберусь топ делать. Но следите за сайтом, чтобы не пропустить, подписывайтесь и ставьте лайки видео. Больше катайтесь, больше катайтесь, больше катайтесь. Пока!